Всем привет! Запись идет хорошо, друзья! Все, Майнкрафт, Майнкрафт, друзья, Майнкрафт. Моджонг, Друзья, я сразу скажу, что у меня не очень хороший микрофон вообще он не хороший вообще-то, так это уже так, что тут играл. начал давать дерево, друзья. Короче, микафон очень фиговый, мне приходится показывать, что вы меня будете слышать. Так вот, вот мы, друзья. Не волнуйтесь, что мы э, с кином Стива вот так и вот фиговым, блин. Ну, пока что будем играть. Сейчас вот на экране появится мой микрофон, друзья. Вы, короче, полный будете угорать. Вот смотрите, вот так он выглядит. Да, ну что ж, теперь давай дерево, друзья. Первый раз играю в Майнкрафт на своем компьютере. Наверное, я так назову свой ролик на Ютубе. Первый раз играю на своем компе. Примерно вот так. Ну Что давай в дерево, друзья. Вы мне слышите льдит но ну, наверное, слышите? Какой дед, блин Я этот микрофон сам сделал, друзья, из подручных средств, так сказать. Даже у меня нет хорошего паяльника, чтобы припаять все эти, так сказать, микрофоны и джек. Да, не, не удивляйтесь, друзья. Я этого микрофона сам сделал через наушники у меня не, не получается записывать друзья так все мы вот зарубили один дерево друзья теперь перекрафчиваем их на толский да так блин зачем я ушел от инвентаря блин так и кстати друзья у меня нет мыша только через тачпад играю друзья очень сложно так вот скрафтили так рабочий стол достижение так Ставим верстак, теперь крафтим кирку. Точнее не кирку, а до да, палки, друзья, палки. Четыре палки нам хватит пока что и теперь приходится нам.. Вот вы слышите, друзья, как он кликается, смотрите. Как без какой-то звук, блин. Так. Вот так вот походу у нас крафтится, друзья, кирка. Вот так вот, да. Берем нашу кирку. Я, блин, играю как настоящий нут, друзья. Ну я в, реально, в компе, В я реально нут Так, теперь ух ты, нам повезло, что, друзья, рядом есть вот такой вот гор, камень и. Ух ты, камень и, друзья. Э, это, вот это вот фигнюшку. Уголь, походу, да. Не забываю уже поговорим так три штуки добыли ну что же опять поставим верстак и скрафтим наш первую так сказать обновку здесь должно появиться по достижение обновки так вот так вот поставим и да вот обновка друзья так теперь а кстати давайте выберем да блин вот тяжело друзья играть на стащ пять на сенсорном это э, на сенсорке блин какой-то я ну блин вообще вид вот этот плавает блин так где этот фигня то есть так ну, походу друзья хороший я хороший парк смотрите как я паркую и добываем это эм... уголь блин уголь я добываю уголь друзья <с Frame>. блин я не какой то нот в компьютере друзья что ж, я аккуратненько буду привыкать к этому и стану настоящим профессионалом походу если вы хотите друзья следующей серии я буду там на следующем серии так сказать э играть на Nexus Griffith сервер такой есть iP есть IP если что будет в описании друзья заходите играть вместе со мной я этот э, сервер узнал так сказать от каналов и и Фреджа и всех остальных вот там еще есть сосиска киллер какой-то короче они они очень смешно снимают друзья майнкрафт тоже хотел бы такого контента. Так, я вообще ваш... зачем я поставил фирс эту... продукт? Зачем-то матерись еще не, не знаю зачем. Ну, давай мы опять еще раз. Для печки и. Если честно, друзья, этот э, java edition Minecraft, походил на pocket edition. Один в один просто так. Ну что ж, теперь крафтим печку и меч Так, делаем пока что палки Вот так вот пади, друзья Как я уже сказал, очень сложно крафтить вот так вот сделаем и наш меч готов <с> даже достижение вышло друзья что мы готовы к бою так собираем вещи и теперь обкладываем вот так вот ну примерно вот так вот <с> <с> <с> Блять. так все у нас есть наша печка друзья Если мы убьем какую-нибудь дичь, друзья, и приготовим его. Так. Где-то тут есть дикие куры, блядь. Так, где есть корова, вот они, друзья, бронируются. Они будут вот, вот, вот. нашими едой, друзья. Так, интересно, запись, запись вообще идет, друзья, или нет? Так, да, запись идет, друзья. Вс mm. ⁇ мука. Что блин тяжело mm -hmm. <сослужение>. mm -hmm. сюда коровка, коровка. Ну, зачем куда ты уплыкаешь ну, конечно ты должен убегать потому что не хочешь умирать мне тоже нужно как бы mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. и последняя давайте дальше Теперь восьмой, нет, седьмой, вот у меня, друзья, как вы уже заметили, не очень мощный компьютер, так сказать, ноутбук. Очень сильно лагает и уже тут не реагирует, так сказать, на мышки. избе порды, Потому что уже почти походу перегорают эти все мосты южные. рейс так давайте пока что покушаем это мой походу братик вышел друзья по поставлю на паузу мой братик там он... просто вышел что полгорадия не позволю, друзья так, как я, наверное, на я сломаю все небольшой Кушает, друзья, ничего подобного. Так, друзья, короче, в буду... этом буду заканчивать. Я вот так вот, я буду заканчивать. Видите, друзья, как он угорает за мной? Извиняюсь за маты. Короче, все, друзья, я буду заканчивать этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось, друзья, это видео, напишите в комментариях, кому понравилось и кто хочет еще такого ролика вместе со мной короче на следующей серии, друзья, походу я сломал свои слова, не обращайтесь внимания, друзья, у наступает вот закат, короче, на следующей серии, друзья, попробуй сыграть на каком-нибудь сервере, наверное, на Nexus Griffey, опять он вышел, друзья, всем пока.